Hello, my friend, друзья, с вами Супер И в этом видео мы снимем самые тупые тесты во вселенной интернета. Ну а вы не забывайте ставить лайки и подписываться, а мы приступаем. Так, ребят, вот мы первый тест. И он.. Он на тупость, блин. Ну, давайте его пройдем. И с первого вопроса у нас сразу. Сколько колец на олимпийском флаге? Мне кажется, 6. Ну, не знаю точно, я его видел. Вы участвуете в соревнованиях и гоняли бегуна, занимавшего вторую позицию. Какую позицию вы теперь занимаете? Ну, первую, значит... Надеюсь, я не тупой. В, в доме с лифтом на втором этаже живет стоматолог, а на третьем адвокат, а на четвертом проститутка. На какую кнопку в лифте будет чаще всего нажимать? Ну, думаю, первого этажа, потому что вообще не важно, кто где живет, и типа, и на первый этаж все должны ездить на лифте, а на другие нет. Я не тупой. Так, ты был первым президентом Соединенных Ш... Так, нужно подумать. М -м. Навер... Нет, Трампу он был. Нет. Рандомно отвечаем. Возьми тысячи, прибавьте 40. Прибавьте еще тысячу, прибавьте 30, еще тысяч. Ой, мне плохо. Сало. Ну, Давайте 5 тысяч или нет? 400. 7 и 11. Ахапок, сена сложили в сток. Сколько ахапок... Так, 18. В клетке 12 попугая. Все, кроме 11, улетели. Сколько попугаев осталось? Все, кроме 11, улетели. 11. Ну да. Войдя в темную пещеру, ты зажег 11 факелов. Три из них сразу же погасли. Сколько останется? Ну, блин. Тут же ези типа 8. Найди лишний город. Рим, Париж, Нью-Йорк, Токио, Москва. Так, сколько концов у половиной толстых палок? А -а Ай, блин. Ну получается 5 умножить на 2 или нет? Здесь половина, отвечу так. У отца Мэри есть 5 дочерей. Одна Чата, вторая Чичи, третья Чичи, четвертая Чоча. Как зовут пятую дочь? Так, Ча-Ча-Чечи-Чичи-Чоча. -ча Чучу. Э -э -э. Чучу. Наверное. Сколько раз цифры? Так, нет, нет. Нет, нет, нет. Я... Блин. Я там, короче, по-другому хотел ответить. Ладно. Ой, чё? Я тут, короче, сейчас быстро отвечу. Так. Тут первое. Тут первое. Тут вот это. Угу. 400-100. Ага. 7 и 11. Так, 18. нас 11. 8 факелов. Найди лишний. Москва лишний город тут. Здесь с половиной. Так, и тут э, чоча есть. Чача, чечи, чичи, чоча. Чача, чечи, -чи, -ча. Ча -ча, че чичи, чоча. Чача, чичи, чичи, чоча. От самой... Так, ну чучу. Сколько раз цифра 9 встречается от 1 до 100? Так, получается... Смотрите... <People> Она встречается 9 раз каждом из соток. <свят> То есть 9, 19, 29, 39, так, 39, 49, 59, 69, 79, 89 и 99. А 99 это там две девятки. Получается 11. Я не тупой человек. Из-под забора виднеется 6 пар лошадиных ног. Сколько там лошадей? 6 пар. Ну, 3 лошади или нет? Стойте, 6 пар. 6, а, 6 пар. Получается, раз. Блин, да там, не знаю, 2 лошади. Ладно, я рандомно. 3 лягушки поедают 3 мухи за 3 минуты. Сколько минут понадобится 100 лягушкам на 100 мух? Поедает 3 мухи за 3 минуты. Но они то есть и за одну минуту могут съесть. Ну получается 100 минут. Логично в принципе. Сколько раз в день совпадает минутная часовая э, стрелка часов? Я думаю... Тут нету правильного ответа. Не, ну типа... Двенадцать? А, не-не-не. Один раз. Один. <свht> Ребята, <свht> очень плохо. Наверное, ты невнимательно читал вопросы. А вот мне кажется, что я тупой. Я тупой. <смех> Ладно, двигаемся к следующему тест. Так, ребят, и следующий тест на дурака. Интересно, тупой и дурак это одно и то же, потому что что я тупой, я уже знаю. Начать. Так, э, в доме есть лифт на втором. А что тут? Короче, вопросы повторяются. Так, ну, на какую кнопку лифта будет чаще, на первой. Это я знаю. Прямой поворот. Это он, она или она? Это он. Прямой поворот. Он. Ну, прямой поворот, это ж не она. Ну, типа он, да. В сток сложили 7 и 11 охапок сена. Сколько хапок получилось? 18. Тут вопросы повторяются. Вы смотрите на свои руки. У вас 10 пальцев. Сколько пальцев на 10 в руках? Получается 100. Ящики при пере... Путались 4 пары желтых, 3 пары зеленых и 3 пары красных носков. Сколько носков вам нужно взять, чтобы быть уверенным? Что у вас, по крайней мере, хоть одна пара носков одного света. Так, четыре пара желтых, три зеленых. О, -о, -о ну не делаем. знаю, наверное. Три. до да чего вы не можете дотронуться своей рукой? Чего? Так, левой могу. Г Голова. И... Да, ног могу. Да, я, да всего могу. Ну, напишу, да, ног для ног самое сложное. Короче. Человек смотрит на фотографию и говорит, у меня нет ни брата, ни сына. Но человек на этом фото. Это сын моего отца. Что? Человек смотрит на фотографию говорит, у меня нет ни брата, ни сына, но отец человек на этом фото, сын... Я запутался! <свят> <свят> У меня нет ни брата, ни сына. <свят> Я рандомно ответил. Археолог... Археологи нашли монету, датированную тридцать пятым годом до нашей эры. Возможно ли это? Не знаю. Решите данное уравнение. 6 на 2 2 плюс 1. Так получается. А тут нет правильного ответа. Скажу самым близко. Ребят, я все-таки вернулся. Я смирился с чем, что я тупой. И больше <свист> про свою ум проходить никогда не буду. Так, у нас тестик какой-то тапок. Не, ну, ребят, ну, вот доказательство, что тест на тупость не врет. Пройти тест. Вам тапки зачем нужны? Чтоб подумали, зачем еще в этой чтобы пуляться Бл -бл -бл. топ вингс убивать но вот это а можно сразу убивать не ну реально а вы тапки любите ах ты у меня все хорошо не а люблю тапки мое оружие жить без них не могу моя любовь первого взгляда ты увидела новый тап? Увидел новые трапки на витрине. Ну, сука, я отвечаю по-тупому. Ты вообще тапок? Тапок ли я? Я тапок восьмого поколения. Вы тапок-убийца. я, получается, самый тупой в мире тапок-убийца. Шизофрения. <связывая> <связывая> Идем дальше. Так, ребят, новенький тест. Тест. Насколько вы ответственны человек. Нет, вы, ребят, реально, вот я не ответственный. Вот вы скажете, я просто по приколу, но это реально, я реально не ответственный. Так, первый вопрос. Вы умеете делегировать рабочие задачи? Я вообще не знаю, что это такое. Вот еще никто не выполнил Ну, ну типа вот это. А домашние дела... Не, я, я не люблю. У вас есть домашние животные? Нет. Что вы думаете о людях, которые живут лучше вас? Как понять? Живут и живут, ладно. Вы едете на встречу с другом, на по дороге ломается машина. Что будете делать? А ну... Не знаю. Ну типа перенесусь речь чтобы не пойти вдруг э, вас вас пользовался советом который вы очень настойчиво давали попал в неловкую ситуацию ваша реакция а я а что тут думать это же был его выбор ну я типа такой крыса как вы подходите к, при, к приятию серьезных решений? Как понять серьезных решений? Блин, них. Не... не знаю, рандомно отвечу. <сؤال> <сؤال> не, вот это вот не я. Вот я все могу дойти просто. Я могу все это за перемену школьной сделать. Так. И последнее. Вы долго переживаете после какого-нибудь не благовидного э, Когда как? Тут в целом быстро. Узнать результат. Так э, вы достаточно степени. Ура! Я ответственный человек где-то я норм! Ну короче, знаете такой. Просто чел. Ну, а мы двигаемся дальше. А дальше у нас все, ребят. Ставьте свой лайк. Подписывайся на канал. Жди послезавтра новый ролик. Спасибо за вас, подписчиков. Всем пока.